Чанань отправил российским дилерам партию кроссоверов Юникей. Это флагман китайской марки, который выделяется неординарным дизайном и богатым оснащением. По формату модель напоминает Nissan Murano и Lexus RX. К нам приедет двухлитровая машина, оснащенная 8-диапазонным автоматом i -Syn. В начальной версии привод может быть строго передним, хотя старшие комплектации оснащаются трансмиссией 4 на 4. В базовое исполнение включены обивка сидений кожи NAPA, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, продвинутая медиасистема и многие другие интересности, включая электропривод пятой двери и светодиодные фары. За все это великолепие будут просить чуть больше трех миллионов двухсот тысяч рублей. Так что основным конкурентом Чаняню, очевидно, станет Джолито она на треть миллиона дороже, но бренд Жили успел заслужить большее уважение со стороны россиян. Кстати, автомобили Чанань короткое время выпускали на Липецком заводе Мотор Инвест, а сейчас здесь обосновалась новорожденная марка Эволют, под которой планируется делать локализованные китайские электромобили. Предполагалось, что среди первых моделей окажется китайский паркетник Free, на который россияне навесят собственный шильдик. Однако материнский концерн Дунфэн вдруг заявил, что фри выйдет на российский рынок под исходной маркой Воя, а не эволют. И первая мысль по этому поводу — неужели между компаньонами случился разлад? А ведь Минпромторг, недавно представляя госпрограмму льготного кредитования, пообещал, что запуск серийных эволютов назначен на грядущий сентябрь, не назвав, впрочем, порядок дебюта моделей. Но напомнил, что липецкие электромобили можно будет купить с господдержкой. Это минус 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. Ни Эволют, ни Дунфен не комментируют актуальный статус совместного проекта. Зато поднебесный производитель пообещал, что 700-сильный кроссовер Voya Free будет стоить сильно дешевле остальных электричек, а конкретно около 3 миллионов рублей. Для справки, на своей родине модель Воя или «Ланту», как эту марку называют китайцы, стоит порядка 350 тысяч юаней. Учитывая актуальный курс, выходит, что доставка, растаможка и сертификация окажутся для наших соотечественников бесплатными. Ну а пока дунфеновцы запрягают и валютовцы молчат, свой бизнес делают серые дилеры. Купить полноприводный «Воя Фри», пригнанный из Поднебесной, продавцы нынче предлагают за 4 миллиона 300 тысяч рублей. И любители экзотики берут.